только нам не менять офицерский мультики. Притаилась речка под низкими тучами, Задышала тревогою черная гать. Не письма написать, не представилось случая, Чтоб проститься с тобой до добра пожелать. Мне письма написать не представилось случая, Чтоб проститься с тобой до да добра пожелать. А на той стороне по ряду Только троняну, разорвет тишину Пулеметная смерть. Мы в безглазую ночь перейдем на ту сторону, Чтоб короткой атаки себя не жалеть, Мы в безглазую ночь Перейдем на ту сторону, Чтоб короткой атаки себя не жалеть И присяга верней, И молитва навязчивей, Когда бой неизбежен, И чудо не жди. Холодным свинной мое сердце горячее, не жалея мундира, разбей, остыди, ты холодным штыком, мое сердце горячее, Не жалея мундира, разбей, остуди, Растревожится зорько Польбою достонами. Опрокинется на Вчерашний корнет На убитом шинель С золотыми погонами Дорогое сукно Скроет сабельный след На убитом шине золотыми погонами Дорогое сукно Скроет сабельный след